Легенда гласит, что в этих краях на реке Юве обитало когда-то загадочное племя Чудь. Куда подевалась? Науке это в точности неизвестно. Лично я полагаю, что от древней Чуди и повелись на свете добрые чудаки. Ну а с нами отправятся в этот путь люди серьезные и каждый с делом

кто да кто ну с одними мы вас познакомим а другие в нужный момент представятся сами от берега к берегу от причала к причалу в верхове реки ювы куда можно добраться лишь раз в году по весенней большой воде в пору белых ночей поведет наш корабль капитан авакумов василий иванович

Юра, проверь давление масла в машине. Далеко путь держишь, сосед? Сезонник, что ли? Расплав. Слушай, а то давай к нам. Сейсмическую партию. Мы в Ирге стоим. Заколоть, будь здоров.

Сдельщина, коэффициент, прогрессивка, полевые, а? Видал деньги? На всю партию зарплату везу, 38 тысяч. Подумай, а? Подумать можно.

Здесь, на Юве, у каждого села своя слава, про каждая своя прибаутка. Так вот, о пожигских лесорубах сказано. Молоднажды в огне промокли, да ничего, в воде просушились. А это наши пассажиры. Леночка Рогова, врач зубной.

Ну, я в амбулаторию, пожелайте мне ни пуха пера, а я вам за это пошлю к чёрту. Федор Петрович Гудошников, лектор общества знания. О чем лекция, да о самом важном, о дружбе, о любви. А в этом человеке есть что-то загадочное, не правда ли? Так на той и загадке, чтобы их разгадывать. Эй, докладчик! Киномеханик Сашка.

Передвижник. Желанный гость в любом селе. Здравствуйте вам, Саша. Здравствуйте. Какую картину привезли? Про войну или про любовь? Все тут пополам. И про войну, и про любовь. Саш, а Саш, а вы к Лавдии Свергиной не ходите. А у нее новости. Какие еще новости?

Мы рубим лес, а щепок нет, так, значит, врет пословица. Мы рубим лес, а щепок нет, Лёша, так, значит, врет пословица. Леш, что ты газеты все вверх ногами наклеил? <сасс> Уродушка ты мое. Что же замуж-то собираешься? <сасс> Сама ведь выбирала. Ну, Могла бы кого и другого. Вот этот, как его, парикмахер за тобой бегал. Леш, это я за ним бегала. Что?

Я пошел. Я бегала смотреть, как он зимой в проруби купается. Лешка, на переправу опоздаешь? Правда, я опоздаю. Вечером на старом месте. На нашем берегу. Любовь. Безоблачная любовь. Даже неинтересно. Тут просто необходимо какое-нибудь облачко.

А еще лучше тучи. Уж не это а ли безобидное создание и принесет грозу. Вот уж поистине никогда наперед не скажешь, из какой тучи гром грянет. Ой, Леша, здравствуйте. Подведите до питомника. Давай, садись. Спасибо.

Дети в школу, собираетесь. У меня контрольные замеры. -хо -хо. Леша, Алеш, а когда у вас свадьба с Плавой? Через неделю на День рыбака приходится. Ой, надо же как не кстати. Что не кстати, на День рыбака? Да нет, я про другое. А про что? Ну, не кстати приехала этот Сашка. Какой Сашка? Кищик.

Но он еще до вас за Клавдией ухаживал. И прошлый год, и позапрошлый приезжал. Они что, дружили? Ой, что вы, до этого у них не дошло. Просто ухаживал. Но он ведь Сашки ненадолго сюда заявляется. Покрутил кино ты и дальше. А... ты Друзья, говорю! Какие мы Подруга.

Известно ли вам, где находится отворот-поворот? А если бы человек мог заранее знать, где? Ну вот и я, а вот и мы, хозяйки торопя тараканам тоже. Здравствуй, Клава! Здравствуй, Клава! Неужто не признал? Здравствуйте. А может вы улице ошиблись?

Или номер дома перепутали. Не на тот берег попали. Берег тот. И улица в Пожиге одна. И все дома наперечет. Ну? Какие новости в Пожиге? Так. Ладно. Ну, а какие новости на белом свете? Кто клеился? Хорошо. Хорошо.

В результате... В результате... Что же ты, хозяйка? Газеты вверх ногами клеишь? Невозможно узнать последнее известие. В результате небывалых снегопадов на лазурном берегу Франции прервано автомобильное сообщение.

Имеются случаи обморожения среди жителей. Ай-яй-яй, какие страшные места бывают на белом свете. Клон. Ну ты что? И что это? Девчонки на берегу намекали, об этом мне сюда и хода нет? Значит, правильно намекали. Свадьба через неделю. И гостей еще не созывали, уточняю в список. Какая свадьба? Моя.

Я замуж выхожу. Понял? За кого? Есть такой человек. Хм. Так. А про меня этому человеку известно? А кто ты такой, чтобы всем был известен? Космонавт, что ли? Да главный, Я же не про то, но про нас с тобой ему известно. Ну, про меня и про тебя. Ведь было у нас. Что было?

Роман. Роман? Не было никакого романа. Вот с Тонькой в мамале у тебя это было. Роман. И с Танькой в Ирге знаю. Ювенский телеграф, он быстрый, сухо уха на ухо. Да Ювенский телеграф и лишнего добавить недорого возьмет. Вот, ты говоришь, не было у нас ничего, да? А Ювенский телеграф... А ну гуляй отсюда. Мне на работу пора. Флор, ну, да ведь я, можно сказать, сюда за тобой и приехал.

Ну, только не на этом пути, а обратно. Думал, заберу тебя отсюда, поженимся. В центре будешь жить. Выучил бы тебя на киномеханика, да и работали бы вместе. Зачем я свою техникум кончила? В том-то и дело, но какая же эта должность для девушки? Лесничий. Да ты знаешь, как тебя на юве за глаза кличут? Лежа, тихо. А ну, гуляй.

Ну погоди, а. ну постой. Клав, что? А кто он? Человек этот. Просто парень. Парень из нашего пожига. Парень из нашего.

Нас в лесу, в тайге, во всей шумит работа новая. Давным-давно стана в музей моя пила лучковая. Пока таежный наш обед на костерке готовится, мы рубим лес

а щепок нет, и значит, врет пословица. Мы рубим лес, а щепок нет, и не значит, врет пословица. Уман склонился над костром, а у костра бессонница.

И трактора за комаром по всей телянке гонятся. Пока таежный наш обед на костерке готовится, Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет богословица. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица.

А по весне сойдут снега, и все переиначится, Но я всегда хочу тайга, в твоей бригаде значится.

Пока таёжный наш обед на костерке готовится. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Парень из нашего города.

Не пойдет. Будет так. Парень из нашего пожига. Как можно? А как это можно? Давайте мне старую картину, чтобы я на ней делал план. Всем, значит, надо. Материальную заинтересованность, а мне выходит не надо. Да?

Но ведь это же обман. Может, получиться скандал. Да никакого скандала не будет. Я публику знаю. Я, можно сказать, с рождения киномеханик. Обман. Я сам, может, больше всех обманутый.

Подруга. Ой, здравствуй. Чуть не испугал меня. <смех> Ишь, какие. А тебя все на этот берег тянет, калешь своему поближе. В лесопунке. по делам. Везет же тебя, Клавдия. Что везет? Конечно, везет. Все в тебя влюбляются. Ну. Вот Алексей, а прежде кинщик. Ну.

А еще раньше парикмахер за тобой бегал. О, ладно. Клавк. Да? Ну, а почему они в меня не влюбляются? А? Ну, разве я не хорошая? Хорошая. Клавк. Хорошая. Так почему они? Кто они? Ну, все. Так зачем же они тебе все?

Ой, дура, ты еще Настасия. Мишка, нам два билета. Ну зачем же проходите так? Ой, что вы? Два билета и сдачу.

Ой, теоретик, милый, садись. Торгуй. Детям без очереди. А я сейчас отключусь маленько. Заговоры, как правило, созревают под покровом ночи. Ну а если ночь белая. Парень из нашего пожига. А, интересненько. А ведь такого кино не бывает. И не будет.

вам билет значит и ты есть кинчик нет я это не я нет ах это не ты ну так вот учти если я тебя хоть раз не рядом увижу что понял если хоть на шаг ты к ней приблизишься понял понял ну так вот учти понял

Билет.

Петрович, идите сюда. Ты что, смотришь? А что? Ты хочешь, чтобы он да. сидел тут? Вот. Да. Так я ему сейчас поди выверну. Вот поди и верни.

Я для тебя все, что угодно могу сделать. Не нашел. Да. Вот хочешь сейчас со второго этажа прыгнуть. Ой, вечно ты хвостом. Прыгну, да не прыгнешь ты. Ха. Хвосту? Забори!

Не волнуйтесь, сейчас все исправим. Не ошибается, тот, кто не работает. Кино, давно началось? Давно. Глаза в глаза. Поверьте, это самый содержательный разговор. Все в порядке, Граш. Все в порядке. Даю!

Вот ты, раз так подумаешь, ведь в какую только даль не забираются люди, в какую глушь. Ну, а люди везде должны жить. Хм, должны? А кто им указ? Хм. Ну, вот почему, например, они расселяются ну, вот у подножья вулканов, или в пустыни, где и вады не сыщешь, или, например, у полюсов.

Ну, значит, это натура такая у людей, чтобы всюду им быть. Только ты не за то мое слово ухватился. Ведь дело не в том, что должны, а в том, чтобы жить. Понимаешь? Да. По человеческой должности. Хм. Эй, сплавщик! Чудной какой-то.

Ну, я пошел. Погоди, поговорим еще немного. Извиняюсь, конечно, за срыв изображения, но это, так сказать, не по нашей вине, не на нашей территории, можно сказать. А вообще одна мои там мне с этой старой картиной. Ну, зато в следующий раз.

На вертолете. Я вам такую картину привезу. Ой. Клав. О-о-о-о, беда. Что это у вас в Поржике все такие нравные? Ну, ничего. Я полагаю, что мы и сами не заблудимся. Как вас звать-то? Тоня? Таня? Люся? Настя. Настя. Очень хорошо.

Важные вопросы лучше всего решать на месте. На условленном месте. Обратно как добираться будешь? Отсюда лодки не докличешься. Ночь. Вплавь, что ли? Хотя бы вплавь. Вода уж, поди, теплая.

Герой. Видала я таких героев. Это где же? Все вы одинаковые. Что ты, что друзья твои. В клубе зачем безобразие устроили? А пусть он сам не... Кто он?

Путь любви не всегда бывает усыпан розами, так сказал Федор Петрович Гудошников, лектор Общества знания. а он по любовь знает все. Что это? А? К Марию гонять? Видно, быть ей свадьбе на день рыбака. Жаль, что ни вам, ни мне.

Не доведется погулять на этой свадьбе. Торопит время. Нас ждет Юва. Ждут новые свидания на Юве. А пароход кричит, ау!

Ты мог по ветру стереться, А та, которую зову, а та, которую зову Признаться не осмелиться А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее А наш роман и не роман, а так одно голове

А мне чего-то кажется Что вот погромче крикнется И вдруг она отважится И вдруг она отважится И вдруг она откликнется А я в ответ на твой обман Найду еще кудрявее А наш роман и не роман, а так

Одно заглавие. И сердце тихо мается, Не встречи не разлукаю, А тем, что откликаются, А тем, что откликаются, Не те, кому...

Ау-ка-ю, а я в ответ на твой обман найду еще кудрявее, А наш роман и не роман, а тай. одно заглавие. Мамыль. Говорят, что это самое знаменитое село на Юве.

Самые дружные говорят с селом. Кто говорит? Да сами мамольские и говорят. Что дружные, не знаю, а веселые уж это точно. Однажды собрались всем селом поплакать, так чуть со смеху не померли. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, э -э, Докладчик, пошли что ли? Куда? В клуб. Неси. извините.

Я больше не намерен участвовать в вашем обмане. Я не хочу сидеть в зале и краснеть. Я не могу. Так, так ведь в потьмах не видно, кто краснеет, так кто нет. Простите. Обойдемся. Эй, паря! Прессор! Нагружайся. Будешь ты у меня сегодня за ассистента.

это значит, вы и есть. Молоденькая какая. Ну, добро нам пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Я ждала вас. Извини, ради звонили. Вам просили передать. Спасибо. Здесь витамины и медикаменты. Спасибо. А я баню истопила. Может, с дороги-то прямо в баньку? баньку. Да нет. Работать. Ну ладно. Больные есть? Больные есть.

Своего зубного у нас нет в райцентр. Как ваше Анна Кондратьевна.

Субтитры сделал DimaTorzok

и вечером в трудах ну можно ли одновременно крутить кино и крутить романы не привирает ли передавая сухо на ухо ювинский телеграф не привирает

Помощь. И тебе также прочти, что тут написано. Кино. Парень из нашего мамыля. Брось. Написано. Забени. Мамыля. Начало в 20 часов. Задается. А знаешь, Гришка, скажу я тебе, по старой дружбе.

Ну, говори. Обидеть не будешь? Ладно. Ну, так вот, скажу я тебе прямо. Был ты первый парень на деревне, а теперь вроде не первый. А кто это впервые, меня? Да вот Петька Собянин. С тех пор, как он в отпуск приехал, ты вроде бы, Гришка, потерял свой высокий авторитет. Ты вроде бы уже не первый, а второй. С чего заключаешь? Да, с девок хотя бы. Все они за ним? За ним.

А было за тобой, что, не так? Фу. На кой они мне сдались, с какой не погуляй, жениться требует. Деревня. Да, Гриша, я ж тебе совсем сказать-то позабыл. В амбулаторию нашу докторша приехала по зубам. Молоденькая, симпатичная, ну, ягодка. Брось. Да провалиться, на теплоходе приехала. Тогда надо взглянуть. Надо взглянуть. только. боль столько. Уходи сегодня, приходи.

У, с вами тут прокоптишься, что в Обла. А ты пришла лучше в амбулаторию, тетка Дарья. Да-да, там доктор еще приехал, по зубам. А тут без гарантий. Да ну, врать то -богу. Дарья. Это мы еще поглядим, кто первый, а кто не первый.

Если еще раз, бабушка, я такие дела увижу, заявлю, куда надо. Сейчас аккурат на ведьм идет перерегистрация. Господи, неужели у всех болят зубы? Нет. Это они за компанию пришли.

Село у нас очень дружное. Косить всем селом, в гости всем селом. Ну и зубы лечить тоже всем селом. Мамы. Федор Петрович, ну что вы тут сидите? Разве это интересно? пошли погуляли. Вам еще факты надо собрать для вашей лекции. Можно я посижу? Я знаю это село. Это балованное село. Не балованное, а веселое.

Прошу, садитесь. Смирно направо! Так уж повелось, что военный человек девчатам загляденье, а ребятам зависть.

Не будет ничего страшного. Вот так. Так. Не дергайтесь. Ну что ж, зуб разрушен. Будем удалять. Эмаль, Дарья, Дарья. которой покрыт зуб, это самая твердая и самая прочная ткань человеческого организма.

Сталь выбивают из нее и Но если вовремя не удалить зуб. Ну как она? Вот эта девка. Ну, короля. Да. да. Глаза кари. Только гришки она.

Не по зубам. Чего? И все равно не по зубам. Да ты. Ну хорошо. Пойдем. Ну вот и все.

Да-да. Четыре часа ничего не есть. Господи. Следующий. Моя очередь прошла. мама, тетка моя. моя. Моя очередь прошла. Здрасте. Здрасте. Вы ко мне? Вы с зубами? При зубах мы. Проходите, садитесь.

Шире. Где? Ага. Позабавиться пришли. Врач работает, а вы отнимаете у него время. Это с вашей стороны. Не культурно. Рвите любой. Хоть передний.

Следующий. А вы не придете вечером в клуб? У нас в клубе танцы. Следующий. Вкусно. Как дома. А дом то ваш где? В Ленинграде.

В Ленинграде. Пожалуйста. Спасибо. Там мы учились? Да. Хорошо, видно, учились. Работаете хорошо. Рука у вас сильная. Да. Сильная. Федор Петрович, М? давайте кто кого. Ну, зачем же? Я ведь э, все-таки мужчина. Нахуй.

Мужчина. Я вообще сильный. А училась я у профессора Степанова. Он, представляете, в 34 года уже профессор. Неужели? Такой молодой? Да. А ведь у нас в медицине, особенно в стоматологии, знаете, как трудно стать профессором? А он стал. Все говорят, он мировое светило. Но, представляете, в 34 года.

Ещё мастер спорта по теннису. Я тоже играю. У меня второй разряд. Жена, ты он, профессор. Да. У него жена актриса. Очень красивая. Не очень. Просто актриса.

У них дети, двое. Вот как. Елена Ивановна, не скучаете у нас здесь после Ленинграда-то? Нет. Работы много. Вот езжу. Потом здесь природы, мне нравится природа. Я ведь могла не ехать.

Юрий Владимирович, это профессор Степанов. Он мне предлагал остаться в институте ассистенткой. Но я сама решила, куда подальше. Сюда. Давайте-ка я вам горяченьких подолью, а? Спасибо.

Федор Петрович, ну, пожалуйста. Извините. Основным мотивом брака является любовь. Любовь мужчины и женщины. Для того, чтобы чувство любви развелось и окрепло, необходимо единство, я подчеркиваю,

Единство идейных и нравственных взглядов мужчины и женщины. Близость их культурных потребностей. Обычно в начале любви лежит физическая привлекательность человека. Но этого, разумеется, мало. Люди, которые увлекаются лишь внешними достоинствами, забывая о внутреннем,

не умеют подвергнуть свое чувство серьезной жизненной проверке. Поспешные решения часто приводят таких людей к немалым разочарованиям. Одним из наиболее отталкивающих пережитков прошлого является ревность. Ревность, так же как и другие неизменные свойства человеческой натуры,

Возникла на основе частной собственности. А Когда чего это он на меня так уставился? Отношение... Не на вас. Эх, он Вязать смотрит и на меня. Целью брака, Опытный лектор и семейство... всегда выбирает среди аудитории Но одного человека, к которому обращает свою влево, речь. Браку, а это ему помогает. А значит, соответственно, возросла а -а -а. и возможность противоречий. Что бы ожидал от брака?

и самой действительностью семейной жизни. А танцевать вам неохота? Танцевать? И Сто лет не танцевал. Ревность. Это темное, недостойное человека чувство отравляет жизнь людей. Порождает оскорбительные поступки.

Можно привести местный пример. Колхозник вашего села Лыткин Серафим Кузьмич избил на почве ревности жену. Ну и по ей, с кем не, не хороша. А зачем работать?

Изделие приворотное покупала! А ты твою парочку дома держась! пойдем танцевать. Вы что, я не умею так. А чего тут уметь-то?

Вам справа, а мне слева. Оп!

Рязанская морда. Отобучали французскому языку, вероятно, где-нибудь в Нижнем Новгороде, да? Вы Будете со мной говорить или нет? Тебя русским языком спрашивают.

Ты не знаешь русского языка, но такое слово, как расстрелять, ты понимаешь по-русски? Научишься понимать, эти тебя расстрелять прикажу.

Дается мне, что не только в кино видел прапорщик Петр Собянин, каковы в бою наши парни. А вы, Гриш? в колхозе что делаете? Энергетик. Главный. Только я в этом году думаю менять профессию.

Учиться будете? Ага. Где? Хочу в военное училище поступать. Ух. Кино кончилось. Петька Собянин в отпуск приехал. Парень, он ничего, только нос дерет. Правда? Конечно, никому ничего не рассказывает. Отцу, матери и то не рассказывает. Ну, а что он должен рассказывать?

А насчет ордена? Видите, у него Орден Красной Звезды. Вижу. Ну, за что же? Простому прапору, да еще в мирное время Орден Красной Звезды. Такого спроста не бывает. Не бывает. А за что? А? Вот и не рассказывает. Танцуем ститухи и курочки!

Танец этот не то, чтобы народный, и не так, чтобы модный, а просто год назад по Юве проезжал танцевальный инструктор. Он еще и про пингвинов научил, и про кузнечиков. Почему вы все время молчите? О чем мы разговаривать? Рассказали, за что вам орден дали. Вы уж извините, но когда танцуешь с девушкой,

надо говорить о чем-то веселом. А такие ордена их ведь за веселые не дают. Ничего. Придет время, и наш молчаливый прапорщик расскажет, за что он получил свой боевой орден. Расскажет.

И отцу с матерью, и нам с вами. Конечно с вами танцевал! ну Ну, давай!

А, полуночничаешь, Ирод. А врачух где? Не знаю. А вам, извините, собственно, зачем она? Не твоего ума дело. Вот на. Неужто на ночь глядя, у самой бабки сорочихи зубы разболелись? Осторожно, Леночка!

Ена, а когда вы еще приедете? Теперь, наверное, не скоро всех вылечим. Я вылечу. вам напишу, Еночка, можно? Вы да, когда да, соберетесь, напишите, мы вас встретим. До свидания, Елена. До, До свидания. Я вам напишу, обидачи, До, До свидания. Как известно, в медицине соперничают разные направления и разные школы. Э, постой, красавица. А ну-ка, пойди сюда. Вы меня? Ну да. Пойди, пойди, не бойся меня.

Это я, баба Сырычиха. Елена Ивановна! Ну-ка поглядеть на тебя. Да ты молчи! Не встревай! Здравствуй, красавица! Здрасте! Вон ты какая молоденькая. Ну и я молоденькая была. А все равно и тогда ведьма была. Так мне еще в детстве бабушка, э, наука то это.

Дала, да. Какую науку? Ой, ну, как какую, господи? Садись. Ты, девушка, этой наукой не брезгуй. На своем веку бабка-сарычиха многих вылечила. Елена Ивановна! Я сейчас. А ты не хлопачи, не хлопачи, Не видать тебе ее, как своих ушей. Что за чушь?

Вот, девушка, мне скоро помирать, так я оставлю, так я дам тебе главный заговор. Вот, ты только запоминай. Вот, боль, боль, Мария Иродовна. Боль, боль, Мария Иродовна. Вот, уходи сегодня, а приходи вчера. Уходи сегодня, приходи вчера.

От какой же это боли, бабушка? От зубной? От зубной и от всякой другой. И особенно от той боли, которая в тебе самой сидит. Да. Уступай. Науки могут соперничать, но главное это обмен опытом. Елена,

Так поздно. Разве? Да, поздно. А совсем светло-белые ночи. Спокойной ночи, Федор Петрович.

Марья Иротовна, приходи... Нет. Уходи сегодня. Приходи вчера. Даже у сильного человека, к тому же с высшим образованием, бывают минуты слабости. Это пройдет. Причалы на Юве, свидания на Юве. Вот и этот берег мы покидаем.

Вам не жаль расставаться? А вроде бы ничем и не одарил нас этот берег. Ничем, кроме добрых встреч. И мы как будто не оставили здесь ничего. Ничего, кроме доброго дела и доброго слова. Но пора в путь. Торопит время, милеет юва. Вы замечали, когда плывешь вверх по реке, берега становятся ближе друг к другу.

Близится Ирга. А вот про Иргу никакой прибаутки еще не сложили. Потому что жителей здесь не было досели. Некому было складывать. Да и некому. Зато теперь... Ну что тебе твой сплав? Ты только взгляни, как мы здесь развернулись. Сейсмика, а? Глянуть можно. Ну так идем. Пошли, пошли.

Слушай, сплавщик, здесь такое дело. Понимаешь, мы хоть и подружились с тобой за дорогу. Вась, Вась, понимаешь, в дороге это быстро. Но вот там на людях, в хозяйстве. Зови ты меня по имени отчеству, Семеном Григорьевичем. Все же я заместитель начальника партии. Или, товарищ Петухов.

Ладно, товарищ Петухов. Ха -ха, ну, пошли. Здравствуйте. Привет. Ну, желаю удачи. Видал?

Приветствуем вас. Заходи. Держи, банкир. 38 тысяч. Зарплата на всю братью. Сегодня выйдом. А начальник где? На профиле? Нет. Улетел сегодня утром на вертолете. Его на совещание треск выйдали. Ага. Разминулись, значит.

Он туда, я сюда. Ну ладно, что же, принимаю командование. А ну-ка, пойдем с Я тебе настоящую работу покажу. Что же вы сюда, будто вымерли? Так на профиле все. У нас, брат, безработных нет, мы их не держим. Если, например, муж и жена, так оба сейсмики. Ну, а если жена по другому профилю, так и живет себе в городе. Что ей тут делать?

А в основном ведь у нас народ холост. Вот Жука, ты смотри. А вот в основном, в основном у нас народ холостой. Молодежь, сам понимаешь. И ведь геологи, они вроде моряков. Нынче здесь, завтра, там. Я, между прочим, флоский, мечман запасов. А что это вы, Мечман, деньги так неаккуратно возите? 38 тысяч под подушкой. <смех> да они у нас не в почете. Зарабатываем много, а куда их девать?

Насчет выпивки сухой закон. Вот. А завтрак обед ужин, копейки какие-то. А кроме того, я же все время при них был. И потом вот эта штука при мне. Понимаешь ты? Видал? Хочешь попробовать сплачивать? Да нет, чего уж там лишний грохот. Хоу, ты не слыхал еще нашего грохота. На-ка, вот, попробуй.

А, вот здесь нажимай. А. <звы> <звы> для первого раза неплохо. Э, ну пойдем. Понимаешь, проську загодя прорубают.

А мы, значит, идем следом. Бурим скважины, закладываем взрывчатку и трах-бабах. Ну, вот и наш профиль. Здорово! Здравствуйте, Сергей Григорьевич! Понимаешь, от этих взрывов идут в землю волны и возвращаются обратно. А прибор засекает их. Понял? Вот глянешь на прибор, и сразу ясно, какие в земле залегания пластов.

Ну, понял. Понял, спрашиваю. Ха -ха. Ну, ничего, со временем поймешь. Я ведь тоже не сразу. Внимание! Кем покинуть профиль? Приготовиться! А, черт, опоздали. А ну-ка, ложись. Ложись, ложись, ложись. Ложись и не шевелись, понял? Внимание!

А где девчонка? Где Наташа? Только что здесь была? Я позову. Угу. Наташка! Команда не слышала! Неужели времени не хватает с вечера до утра? Марш сюда!

够了。

Вы кто такой? Куда? Вы что, с ума сошли? Что за черной занавязкой? Думать же надо, там же пленку проявляют. Хотите засветить сейсмограмму? Да и вообще, кто вы такой? А... Жив? Руки, ноги целы? Не контузил, Семен Григорьевич? Ну, брат. Да. Я не могу поручиться за качество этой сейсмограммы. Вы же знаете, один шаг может нарушить правильность данных. Да. А тут человек гуляет по профилю. Да кто он такой? Это?

Да это сплавщик новенький. На корабле я его завербовал и решил к нам переманить. А вот технику безопасности объяснить не успел. Испугался, наверное, у ночи. О, сплавщик. Что, испугался? Ха, испугался. Но ничего, ничего. У нас же здесь, как на фронте. Привыкнешь, ерунда. Операцию повторить. Ну, пойдем. Дай сам.

Наташка, давай сегодня посидим лучше дома. Не надо никуда выходить. Но тут человек появился, не из наших. Странный какой-то. Сегодня в этой, в конторе на меня уставился. и. Ты знаешь, мне кажется... Ой, все тебе кажется. Мало ли кто сюда вообще может приехать. Наташ, ну посидим дома. Все дома и дома. Не в кино, ни в театр.

Какой же здесь театр? Неважно. Это ужасно, когда люди женятся и замыкаются в тесном семейном мирке, В четырех стенах. Так же совсем можно омещаниться и оторваться от общества. Но не обязательно в кино. Мы можем пойти в гости. Кому? Ну, к Светлане и Пете, в шестую палатку. Так ведь они пойдут в кино. Все пойдут в кино. Понятно?

И мы пойдем в кино. И не возражай. Хорошо. Когда люди живут на краю земли, когда они работают в глухой тайге, кино для них больше, чем кино.

Это выход в свет. Студенческий бал. Международный кинофестиваль. А здесь что? День прожитый дар.

Представляете, ни одного пациента. Ни у кого не болят зубы. Ой, черти что. Так чего же вы ждете? Стой. Я

Привет от мамы, Софь Васильевна, и от папы. В чем дело? Что за полу? Полный порядок. Смотрите кино. Стой! Стой, говорю!

Долго еще перерыв? <свист> Какой перерыв? Все, <свист> некому показывать. А я? Что ж, для вас одного? Да у меня и права такого нет для одного зрителя. Почему? Вот мой билет. Папаша,

да неужели вы не видели этой картины? Да раз стопади. Нет, не видел. Первый раз. Очень интересно и поучительно. Крутите, пожалуйста, дальше. Копаш, ну хотите, я вам своими словами расскажу, что дальше. А? Да зачем мне ваши слова лучше один раз увидеть, чем. Я не имею права. Какого права?

Вот мой билет. Это финансовый документ. И если... Ладно, ладно, ладно. Только не надо таких выражений. Даю. И мы убежали. Только мама и папа не знали, куда. Вот это точно. Куда не знали. А милиция, знаешь, все должна знать.

Куда вы сбегаете? На Печору или на Ангару? Ваша мама требует, и мы ищем. А в чем дело? Мы требуем... Кто, кто вас сюда приглашал? Слушайте, мы разберемся без вас. Без меня не разберетесь. Я секретарь комсомольской организации. Слушайте? Да, Товарищ младший лейтенант, может быть, выйдем к народу? Выйдем к народу.

Не имеете права, мы их никому не отдадим. Спокойно, товарищ, сейчас во всем разберемся. У нас над ними шеф верно, ребята? Вот. Выходит, у вас давно известно об этом нарушении? Нет, Нет видите, никакого я... нарушения, у них любовь. А любовь а. охраняется государством. Правильно. Правильно! Памятник старины. Тихо, мальчики, тихо, девочки. Вот давайте, пусть товарищ специалист решит, Кто прав?

Какой еще специалист? А то, что у нас в клубе лекцию читал насчет дружбы и любви. Дело, дело. Да. Ну? ну, насколько я могу судить, мы имеем... Ну, как мне рассказывали. Мы имеем

лицо такую ситуацию. Юноша и девушка любят друг друга с, -с, -с о школьной скамьи. С седьмого класса? шестого. Не, лично я с шестого. Да. Потом они решают пожениться. Сообщают об этом родителям. И тогда мать невесты заявляет категорический протест.

Мотив. Товарищи, мне неловко приводить этот мотив перед уважаемой аудиторией. Мотив заключается в следующем. Молодой человек, жених, вместо того, чтобы идти в институт, идет на завод. Рабочим. Так?

Так. Да, так. Нет, ну, лично я не против института. Но мы так решили. Пусть сначала Наташка учится. Ведь вдвоем на две стипендии не проживешь. Да, Трудно да, это. А чтоб к родителям на шею, так мы против. И тогда да, молодые люди, невзирая ни на что, решают пожениться. Но родители... Неправда. Пап был не против. Это мама, это она. Извините. Тогда мама, невесты.

Отбирает паспорт, прячет его. Что оставалось делать влюбленным сердцам? Они... Так, значит, вы, товарищ специалист, выходит, оправдываете? Я так понимаю. Послушайте, мировая литература оставила нам такие блистательные образцы, как Ромео и Джульетт. Ну нет, вы надо таких то не сваливаете, товарищ специалист. Вы прямо скажите, оправдываете.

Ну вот вы есть, учите молодежь, лекции читаете. Что ж, оправдываете? Решается судьба. Ваша Федор Петрович. Оправда. Вот хорошо! Что хорошо? Паспортный режим нарушать? Хорошо. Родителей сводить с ума? Хорошо. Кого с ума?

Это я к слову. Вы знаете, что такое всесоюзный розыск? Розыск по всей стране? Вся милиция на ногах? Несерьезно, граждане. Ну вот что. Наташу и Андрея мы вам не отдадим. Они уже всю зиму проработали в нашей партии. Да, профессию получили. А вы знаете, какая ну и зима? Знаю, родился тут. Ну так вот. Наташу и Андрея мы вам не отдадим. Кто же у вас их?

Забирают. Мое дело было найти. Я и нашел. Ну поймите же вы. Не хватает у нас в партии рабочих рук. Вот нам и пришлось взять. Не имели права человека без документов на работу принимать. Все это. Постой. Ве... Ну, ну. Ну, не имели, не имели. А что бы она тут делала, всю зиму?

яцев мы не держим, все работают как один. И ведь она, между прочим, уже лаборант. Профессию получить С нее спросу нет, с вас спросим. Ну. Вот прилетит начальник, вы с ним и толкуйте. Потолкуем. Ну вот и толкуйте. А я что? Я только зам.

Ну, пошли. Будь здоров, артист. Вот видите, не только в искусстве важен талант перевоплощения. Слушай, а может попробовать так, как есть? Просто. Парень из нашего города. Ведь из какого не сказано? Ну?

Пусть каждый думает, что земляк. Попробуй. Обязательно попробую. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Здрасте. И до свидания тоже. А вы что, прямо в Москву? В какую Москву? В райцентре. Москва районного масштаба.

А в Москве я, между прочим, ни разу не был. Не пришлось вот. Так что могу вам позавидовать. Побывайте еще. А ну, у вас что, дело ко мне? Или, может, намереваетесь со мной лететь? Нет. Нет. А я думала, вы в Москву. Ну ничего. Опустите, пожалуйста, в райцентре. Быстрее дойдет. Маме, значит? Маме. И папе.

Опущу, конечно. Только ведь нам и так придется телеграмму давать. Нашлись, мол, живы-здоровы. За счет милиции телеграмма пойдет срочной, при том. Да, вот ведь некоторые с войны ищут друг дружку. Ищут, а найти не могут.

А что дальше? Дальше. Кедровка, потом Аленерок. А еще дальше. Там есть что-нибудь? Есть, конечно. Не близок путь к верховьям. Кому оставаться на этом берегу пожелаем добра, а тем, кто отправится с нами, пожелаем новых встреч

с добрыми, хорошими людьми, которые живут на реке Юве, где обитало в древности загадочное племя Чуть.